ジェの使い方には大事な注意点があります強調される単語の後ろにつきその単語とつなげて発音され力点は絶対ジェに当たらない Я же вот же тут же это же упражнение пять шесть. Сейчас урок. Сейчас же урок. Я студентка. Я же студентка. Сейчас зима. Сейчас же зима. Здесь школа, здесь же школа, он мой сын, он же мой сын, что это, что же это? Кто он? Кто же он? Чья это фотография? Чья же это фотография? Чей это номер? Чей же это номер? где вокзал? где же вокзал? какая это улица? какая же это улица? когда автобус? когда же автобус? Это Москва? Да, Москва. А это? Она же, только это другой район. Что это? Это бамбук. А это что? Это он же, только молодой. Олег, это вы? Да, это я. А это кто? Это я же. Просто фотография старая. Тут я еще совсем маленький. Моя сумка голубая. А ваша какая? У меня такая же, только оранжевая. Mm-hmm.